Глава 13. Как я дошел до такой жизни, что стал писателем? Наступил новый 1994 год, и хотя деление на годы условно, этот Новый год действительно стал новым по многим причинам, и одной из причин, безусловно, можно назвать рождение моей первой книги. Я никогда ранее не думал, что мне придется писать книги и тем более делать их своими руками, но «никогда не говори никогда». Так уж сложилось, я написал свою первую книгу, которая оказалась к тому же и не последней, но одно дело написать рукопись, а другое дело увидеть свою книгу, как говорится, во плоти, и совсем другое дело сделать свою книгу своими собственными руками. К новому 1994 году я закончил создание всех своих иллюстраций книги в цифре. Текст книги из рукописи на компьютер был перенесен еще более полугода назад. Напомню, что моя первая книга на все сто процентов может называться рукописью, так как я ее написал на обычной бумаге своей собственной рукой. Поэтому слово рукопись, рукой написанная», полностью отражает процесс создания мною самой книги. Еще в 20 веке писатель отдавал свою рукопись в издательство, где в типографии набирали вручную текст каждой страницы, после чего с нее уже печатали. Появление компьютеров и издательских программ практически сразу превратили такое издание книг в способ из каменного века, хотя это и был век 20 рубеж которого все перешагнули еще совсем недавно. Для того, чтобы выйти из в кавычках «каменного века», необходимо было только перевести всю информацию книги в цифру, как говорят об этом профессионалы. Иллюстрации в книге в цифру перевел я сам, хотя в принципе часть нарисованных мною на бумаге иллюстраций книги я не переводил в цифру, а заново создавал в цифре, одновременно осваивая компьютерную графику. На освоение этого у меня ушло 3 дня, и я приступил к созданию иллюстраций к своей книге на компьютере, что гораздо сложнее с одной стороны и гораздо легче с другой стороны. При создании моей первой книги графическая программа Adobe Photoshop 2 была еще очень слабенькой, как и возможности самого мощного персонального компьютера на то время, который у меня был. В силу этого я не мог развернуться на всю Ивановскую, и создаваемые мною иллюстрации не получались такими, какими мне бы хотелось их видеть. Только уже в 2005-2006 годах, когда появилась программа Adobe Photoshop 7 и более мощные и быстрые компьютеры, такая возможность появилась. Все дело в том, что когда я позже создавал эти же иллюстрации во второй раз, некоторые из иллюстраций занимали объем памяти до 10 гигабайт каждая. А в то время у меня был самый крутой на то время персональный компьютер, вся дисковая память которого, включая дополнительный жесткий диск, составляла только 1 гигабайт. Так что на момент создания моей первой книги, технические возможности реализации полного моего замысла были весьма ограничены. Но тем не менее, то чем я располагал на то время, позволяло мне передать суть того, что я задумал. Прежде чем продолжить, я бы хотел остановиться на нескольких нюансах, связанных с самой книгой. Во-первых, почему названием книги было выбрано последнее обращение к человечеству. Звучит весьма притязательно, как могут подумать одни и сказать другие, но это если не вникать в суть. А если все-таки попытаться это сделать, то открывается весьма любопытная картина. Современная цивилизация, созданная социальными паразитами на основе вульгарного материализма, привела человечество и всю жизнь на Мидгард-Земле на грань гибели, причем гибели не от религиозного апокалипсиса, а от разрушающей в кавычках разумной деятельности самого человека. Человечество реально подошло к той черте, за которой находилась точка невозврата. К началу 21 века жизнь на Мидгард-Земле могла реально исчезнуть, не потому что об этом говорили религиозные пророчества, а как результат этой самой неразумной деятельности. Именно ложный путь развития цивилизации, потребительский, навязанный человечеству социальными паразитами, был и все еще остается причиной этому. Единственным способом предотвратить самоуничтожение нашей цивилизации и жизни, да и самой Метградземли, был пересмотр системы представлений о законах природы. Я понимал это предельно ясно и имел что предложить, и это не пустые слова и непомерное самомнение, как это пытаются преподнести некоторые, а реальное желание помочь, основанное на полученных мною знаниях о законах природы, подтвержденное реальными действиями планетарного масштаба на основе этих знаний, в частности, восстановлением в результате моей работы озонового слоя, и не только. Во-вторых, после своего предисловия я поместил в книгу «Третье обращение к человечеству», во-вторых, После своего предисловия я поместил в книгу третье обращение к человечеству, которое было передано в 1929 году через Николая Рерих от КОН, коалиционного отряда наблюдателей, Лиги наций, с предложениями о необходимости для цивилизации Мидгардземли принять новые знания, без которых Мидгардземле грозит гибель от катастрофы космического масштаба, в обращении были выдвинуты определенные требования, на рассмотрение которых давалось 50 лет, по истечении которых предложение теряло силу. Когда мне в руки попал текст этого обращения в 1988 году, отпущенный на ответ срок истек, и согласно посланию, человечество было предоставлено самому себе, что означало гибели человечества и Мидгард земли через 5000 лет, как об этом говорилось в послании 1929 года». В связи с этим примечателен тот факт, что человечество и живая природа могли погибнуть уже в сентябре 1987 года от термоядерного взрыва невероятной мощности, в результате которого образовался бы еще один астероидный пояс. Кроме этого, все живое на Мидгард-Земле могло погибнуть к 2000-2005 году из-за потери озонового слоя, а также в 2003 году из-за влияния планеты Х или как ее еще называли планеты смерти, которая представляла собой агарок второй звезды нашей Солнечной системы, взрыв которой и привел к появлению планетарной системы у нашего Солнца. Его гравитация должна была нарушить стабильность нашего Солнца и привести его к взрыву новой или мини-новой, а потом при движении мимо Мидгард-Земли утащить за собой и всю ее атмосферу. Тот факт, что человечество создаст в недалеком будущем простейшие космические корабли и выйдет за пределы земной атмосферы, в 1929 году Кон не знал, и это вполне понятно. Но о том, что у нашего Солнца существует спутник агарок второй звезды, вращающийся по очень вытянутой орбите вокруг общего центра тяжести, они вроде бы знать были должны. Вполне возможно, что Кон не уделил данному факту большого внимания. Никто не посчитал нужным рассчитать орбиту планеты Х и близость ее прохождения от нашей Мидгард-Земли, и от самого Солнца во время входа этой нейтронной звезды в плоскость орбит планет Солнечной системы и Мидгард-Земли в частности в 2003 году. Так или иначе, после отсутствия ответа на обращение до 1979 года, жителям Мидгард-Земли оставалось рассчитывать только на самих себя. По крайней мере, так следовало из этого обращения. Тогда возникает вопрос, а зачем я тогда привожу текст этого обращения в своей книге? Причин этому две. Во-первых, из самого обращения ясно, что жизнь существует не только на Мидгард-Земле, что так старательно, с пеной у рта, доказывали современные в кавычках ученые. Во Вселенной миллиарды цивилизаций, нравится это кому-либо или нет. Сама идея уникальности мидгард земле абсурдна, и это, вне сомнения, прекрасно известны социальным паразитам, которые стоят за этой идеей и многим другим. Во-вторых, в обращении предельно четко показана вся примитивность представлений современной земной науки о реальных законах природы. Особенно хорошо показано, насколько примитивен логический фундамент, основанный на двоичной логике – Показано и то, что именно благодаря, если можно так сказать, этой двоичной логике, современная наука не только потеряла истинное понимание законов природы, но и привела человечество к грани, за которой стоит самоуничтожение всей цивилизации Мидгард-Земли и всей жизни на ней. Современная наука даже создала средства, с которыми сама Мидгард-Земля может быть уничтожена и уничтожена неоднократно, хотя всегда хватит только одного раза. Именно эти соображения послужили основной причиной того, что я поместил третье обращение к человечеству от Кон в начале своей книги. Из этого обращения предельно ясна система заблуждений на Мидгорд-Земле и тот факт, что с 1979 года жители Мидгорд-Земли могут рассчитывать только на себя». Именно поэтому я назвал свою книгу «Последнее обращение к человечеству» и в первую очередь потому, что в ней я даю принципиально другую систему представления о законах природы, чем те, которые создала ортодоксальная наука, которая уже давно превратилась в религию. Эта система знаний основана на моих собственных исследованиях, которые я провел, используя свой природный дар, который я в значительной степени усовершенствовал. В процессе усовершенствования и изучения своих собственных возможностей мне удалось сделать ряд открытий по перестройке мозга, и не только, которые оказались революционными не только, а точнее не столько для меня самого, сколько для Вселенной, и это не мое мнение. Мне случайно или не случайно удалось создать то, что никто никогда не создавал во Вселенной. Конечно, я об этом ничего тогда не знал, в том числе и о большой Вселенной, но от этого ничего не менялось. Как мне сообщили потом, созданное мною было революцией, прорывом в возможностях живого существа в масштабах большой Вселенной. И именно это дало мне в руки неведомый ранее мощнейший инструмент не только познания природы, но и влияния на природные процессы невообразимых масштабов от микромира до макромира, практически без ограничений. Так или иначе, в моей первой, как и во всех остальных моих книгах, дается мое понимание законов природы, которое я приобрел в результате своих собственных исследований Предположений, которые я сразу же проверял на практике от уровня микромира до уровня макромира. У меня в руках, а точнее в голове, уникальный инструмент, посредством которого я получил возможность получать нужную мне информацию практически неограниченно. Проводить анализ этой информации и на основе этого анализа производить практические действия и получать реальные подтверждения результатов, которые мог пощупать любой желающий. При этом информация об этих результатах моих действий не исходила от меня самого, а от людей ученых, представляющих разные области науки, которые не имели ни малейшего представления о том, как, почему и из-за чего происходит наблюдаемое имя, а видели только результат, верхушку айсберга происходящего, не понимая и даже не имея возможности понять происходящее. Так что нравится это кому-нибудь или нет, знания в моих книгах добыты мною самим, а не результат расшифровки текстов древних книг, как это думают одни, и не результат того, что мне эти знания передали инопланетяне, и не результат телепатического приема информации из высших сфер и так далее и тому подобное. И это не результат моей гордыни, а правда и ничего, кроме правды, и не является аргументом высказывания, что не может один человек охватить и осмыслить все то, что изложено в моих книгах что это может быть только совместный труд большого коллектива и даже ни одного. Я не думал о том, что может один человек и чего не может. Мною двигало желание понять суть происходящего, а не то, могу ли я познать что-то или нет. Если бы я так думал, то, скорее всего, никогда я ничего не смог бы понять, не смог бы проникнуть в таинственный лабиринт неведомого. И я не считаю это чем-то особенным. Для меня это та единственная моя жизнь, которую я знаю». Для меня это также естественно, как дышать воздухом. В принципе, человек сам себя останавливает своими страхами о том, что там за открытой дверью. Очень хочется заглянуть в неведомое, но останавливает боязнь потерять там себя целиком или даже частично. Это как пойти туда не знаю куда и принести то не знаю что. И только благодаря моим собственным открытиям в понимании природы самого человека – его разум, возможности человека, мне удалось все это сделать, проникнуть в суть законов природы на уровне микро- и макромира. Еще один нюанс. Ни мои знания, ни даже третье обращение к человечеству не имеют никакого отношения ни к учению Николая Рериха, ни к, ни к нему самому. Николай Рерих был только курьером, доставившим это обращение в Лигу наций в 1929 году, так же как почтальон только доставляет посылку-адресату, они а посылают ее и не имеют никакого отношения к содержанию самой посылки. А вот теперь можно вернуться и к самой книге. Итак, все иллюстрации были готовы. Текст рукописи был переведен в цифру усилиями Светланы. Вот это был воистину героический труд. Мой почерк, особенно если я пишу быстро, практически порой невозможно разобрать, даже мне самому. Вот уж действительно. Нет надобности в какой-либо тайнописи, и так никто и ничего не сможет понять из написанного моей рукой. И вот, освоив компьютер, Светлана сделала этот героический труд. Только в самом начале этой работы Светлана подходила ко мне с вопросами о том, что написано мною в том или ином месте моей рукописи. Мне приходилось основательно всматриваться в свои гениальные каракули и вспоминать, о чем же я писал, чтобы прочитать написанное мною. И вскоре Светлана уже научилась читать мои каракули лучше меня самого. Постепенно все главы моей первой книги оказались на дискетках, а с них попали в мой компьютер, где уже в красивой и легко читаемой форме я уже вносил в текст нужные изменения и пояснения. А после того, как я создал на компьютере все иллюстрации к этой книге, возникла необходимость согласовать текст с этими иллюстрациями. Сразу же, как только я начал работать над книгой, я решил, что в основной текст книги не вносить описание иллюстраций, а вынести это описание в приложение в конце книги. По моему глубокому убеждению, описание иллюстраций, вставленное в текст самой книги, мешало бы восприятию самого текста книги, и так непростого для восприятия людей, мировоззрение которых было сформировано на совершенно другом фундаменте знаний и представлений. В то же самое время описание самих иллюстраций было очень важно для создания лучшего понимания, для создания мостиков, связывающих имеющиеся у человека представления и понятия с теми, которые я давал в своей книге. Ведь не зря же говорят, что одна картинка стоит тысячи слов, а порой и больше. В то время я еще не полностью освободился от псевдоидеи о том, что обязательно необходимы формулы для объяснения природных явлений. Но уже тогда формулы не являлись основой тех знаний, которые я излагал в своей книге, а служили скорее вторым планом, своеобразной параллелью словесному объяснению. Ведь формулы – лишь математический инструмент, который можно использовать только для практических целей, не более. Вообще-то меня всегда удивляло, с какой легкостью теоретики манипулируют физическими законами природы обозначают какое-нибудь явление природы какой-нибудь буквой и после этого подставляют эти буквы в математические формулы и начинают манипулировать ими как заблагорассудится в соответствии с абстрактными законами и правилами математики. Увлекшись математическими манипуляциями, они совершенно забывают о том, что за этими буквами стоят реальные законы природы, которые ничего не знают, да и не хотят знать об этих придуманных человеком абстрактных математических формулах. Они забывают о том, что законом природы нет никакого дела до того, какие именно заблуждения гуляют в головах ученых, какие научные теории придумал человек и какая борьба ведется между сторонниками разных взглядов на природу. Для того, чтобы познать природу, не надо придумывать законы за нее, а надо познавать законы самой природы. Конечно, моя книга «Последнее обращение к человечеству» была моей первой книгой. И как говорится, первый блин всегда комом. Тем не менее, мне кажется, даже в этой книге мне удалось добиться своей цели – дать фундамент принципиально новых представлений о природе, основанных на принципе неоднородности. Тогда у меня еще не было многих доказательств, подтверждающих правильность моих позиций. О некоторых подтверждениях я еще не знал, другим доказательством еще только предстояло появиться в ближайшем будущем но у меня был собственный опыт и собственные доказательства, и доказательства весьма весомые. Несмотря на то, что эти доказательства не были известны большинству людей, а те, кому они были известны, не спешили подтверждать мои результаты, они были получены именно благодаря правильному пониманию законов природы и методу воздействия на саму природу. В то время, когда я писал эту книгу, у меня еще была вера в то, что современная наука является наукой, что подавляющее большинство людей, называющих себя учеными, своей целью ставят познание истины, что в научном мире нет места обману и карьеризму. Тогда я еще верил, что большинство ученых – люди творческие, открытые для нового и свободные от догматизма, так как догматизм несовместим с наукой. Я, конечно, видел достаточно примеров обратного, но считал тогда, что такие в кавычках ученые являются скорее исключением, чем правилом. Мне просто повезло, когда за время своего обучения в университете на нашем факультете я сталкивался с учеными, которые действительно имели все качества настоящих ученых, как я это тогда понимал. Вполне возможно, такая идеализация ученых была вызвана тем, что бюрократов от ученых, мы студенты, учеными не считали, и еще, и еще тем, что меня после окончания университета, не спрашивая моего на то желания, отправили служить в армию о чем я нисколько не жалею, а даже рад, что все сложилось именно так. И поэтому у меня не было реального опыта работы в научной среде, с которой я столкнулся только после увольнения из армии, когда некоторое время работал в НИТ. И еще, опираясь на в кавычках «научный метод», я в некоторых местах этой книги делал несколько поспешные выводы, которые были не совсем правильными. Вместо того, чтобы проверить все досконально самому, своими собственными методами, я доверился выводам других. Так, например, я привел в своей книге информацию о том, что цивилизацию древнего Египта создала небольшая группа марсиан, прилетевших на Мидбердземлю землю с Марса на космическом корабле, подтверждением чему служили пирамиды и лицо сфинкса на Марсе и то, что в Египте в советские времена в одной из пирамид были найдены мумии инопланетян. Все эти факты... Действительно имели место быть, но окончательный вывод был сделан неправильно, и я его принял слепо. И одна из причин этому заключалась в том, что нам с детства внушали, что цивилизация Мидгард-Земли настолько примитивная, что по-другому и быть не могло. А на самом деле все как раз-то обстояло с точностью до наоборот. Цивилизация на Марсе была создана теми же, кто и создавал цивилизацию на Мидгард-Земле более 600 тысяч лет тому назад, и центр этой цивилизации в Солнечной системе был именно на Мидгард-Земле, так что пирамиды на Марсе и не только строили наши далекие предки, которые были переселенцами с далеких звезд. Но тогда я даже и не думал в этом направлении, настолько сильной была инерция вбитых с детства ложных представлений о нашей родной планете Земле. Вот теперь, мне думается, можно переходить к тому, как я своими собственными руками делал свою первую книгу. В 1994 году были цветные принтеры, но во-первых они могли печатать только на одной стороне, а во-вторых, цветная печаль была на восковой основе. Был у меня еще и принтер, который печатал с фотографической точностью, но для него была нужна специальная бумага. К тому же очень дорогая, и к бумаге еще нужно было 4 рулона специальных пленок в соответствии с системой СМИГ. Эти 4 специальные пленки через специальный барабан последовательно накладывались на специальную бумагу, и в результате, и в результате получается нужное изображение. Так что такой способ печатания иллюстрации не подходил по многим причинам, поэтому не оставалось ничего другого, как воспользоваться цветным принтером на восковой основе. Разноцветный воск вплавлялся в бумагу и получалось вполне приличное изображение иллюстрации – Итак, мне предстояло отдельно напечатать текст книги на черно-белом лазерном принтере и отдельно отпечатать по 182 иллюстрации для каждой книги. А я решил для начала сделать 25 книг. Вроде бы немного, но работы немало. И вот я на одном принтере распечатал текст книги для 25 экземпляров, а на другом иллюстрации. С текстом было проще. Нажал кнопку «Печать» и на выходе вся книга, распечатанная на двух сторонах листа бумаги на лазерном принтере. Оставалось только наблюдать за расходом красящего порошка для принтера и при необходимости заменять опустевшую емкость полной и наблюдать за качеством печати, чтобы текст печатался правильно с обеих сторон бумаги, чтобы не было перекосов и так далее. В результате этой работы я получил распечатанный текст для 25 экземпляров моей книги. С иллюстрациями дело обстояло несколько сложнее. Я запускал печать 25 экземпляров каждой иллюстрации. Я начал печать иллюстрации с конца, то есть сначала распечатал 25 последних иллюстраций, после чего разложил все эти 25 экземпляров вдоль стены коридора квартиры, которую мы тогда снимали. Благо, что коридор был достаточно длинный. Потом я печатал вторую иллюстрацию с конца, которую вновь разложил вдоль стены, поверх предыдущей иллюстрации, и так до первой. Когда эта работа была завершена, вдоль стены коридора лежало 25 пачек иллюстраций от первой до 182. -й. А теперь предстояла следующая творческая работа. Я брал одну стопку с распечатанным текстом книги и одну стопку с распечатанными иллюстрациями, и, сидя за своим столом в офисе, вкладывал иллюстрации в текст книги, той последовательности, в какой они упомянуты в книге. В результате всего этого я получил один экземпляр книги со всеми иллюстрациями. И так 25 раз. Не так уж и много, но... Но на этом первая фаза создания книги была завершена. Следующей фазой было изготовление переплета книги. Книгу я сам не переплетал, а только обратился к профессиональному переплетчику. Встретившись с мастером ручного переплета книг, я выбрал материал и цвет твердого переплета, я решил сделать переплеты из настоящей кожи пяти цветов. Как выяснилось, для переплета используется козья кожа, хорошо выделанная и тонкая. Лучшая кожа для этого производилась в Англии. Я оплатил заказ и оставалось только ждать, когда прибудет кожа из Англии, на что ушло около 10 дней. Когда кожа для книг пришла из Англии, мастер приступил к работе и примерно через неделю я получил свои книги уже переплетенными. Конечно, я был очень рад, можно сказать, витал в облаках, когда взял в свои руки свою первую книгу, да еще и сделанную своими собственными руками. После стольких трудов моя книга из идеи превратилась в реальность. И хотя я сделал всего 25 книг, книга стала реальностью, и это было главным, по крайней мере, для меня. Когда в моих руках оказалась переплетенная книга, я тщательно измерил ее размеры, для того, чтобы определить точные размеры для суперобложки. Суперобложка была сделана мною уже давно. Оставалось только внести коррекцию в размеры, на что ушло некоторое время, так как пришлось дорисовать ее, так как размер суперобложки несколько увеличивался в длину, и в силу того, что книга получилась весьма толстой. Затем с помощью Джорджа я начал поиск компании, которая могла бы распечатать суперобложку такого размера. Мои принтеры для этого не годились, они печатали на бумаге меньшего размера, Поэтому пришлось обратиться в небольшую цифровую типографию. В то время цифровая печать только начинала развиваться, и поэтому она по принципу мало отличалась от офсетной печати. Когда я отдал диск с файлом суперобложки, то через несколько дней мне позвонили и попросили подъехать в фирму. Мне показали пробный отпечаток и четыре пленки, из которых был сделан этот отпечаток, что и соответствовало типографскому разделению на четыре цвета SMIC Color Cyan Magneto Yellow Black голубой бордовый желтый и черный и хотя основная работа файл суперобложки был сделан мною самим и уже в системе смиг четыре пленки и первый пробный отпечаток обошлись мне в 300 долларов зато все остальные отпечатки для меня стоили уже по 90 долларов каждый что было уже приятней я утвердил пробную печать и договорился также о ламинировании другими словами о создании пластикового покрытия что и было сделано в назначенный день я приехал и забрал уже готовые суперобложки на мои первые 25 книг. Наконец моя первая книга приобрела свой окончательный вид. Параллельно я заполнил соответствующие формы для оформления авторских прав и направил в библиотеку Конгресса США с мизерным чеком на 25 долларов как плату за оформление авторских прав. Примерно через месяц я получил от них подтверждение своих авторских прав. Ну и это еще было не все. Еще летом 1993 года я договорился с Романом Баренковым о переводе моей первой книги на английский язык. Как я писал ранее, он переводил мою первую школу-семинар и мои встречи с людьми и учеными. Я подписал с ним контракт на перевод книги и в конце 1993 года я ему передал на дискетках текст моего предисловия, третьего обращения к человечеству и первой главы. Вскоре выяснилось, что у него нет компьютера для работы над переводом. И тогда я дал ему свой переносной персональный компьютер Macintosh фирмы Яблоко Apple. Роман оказался человеком практически несовместимым с техникой, тем более компьютерами. Мне пришлось его довольно долго обучать, как нужно открывать и закрывать нужные компьютерные программы. Точнее одну, Microsoft Word. Я думал, что на этом проблемы с переводом закончились, но оказалось, что я очень сильно ошибался. Так совпало, что только в январе 1994 года Роман принес мне свой перевод на английский язык моего предисловия и текста третьего обращения к человечеству. Я был несказанно рад держать в своих руках первую часть на английском, но так как в английском языке я был не крутым специалистом, мне захотелось узнать, как будут реагировать на английский текст моей книги коренные носители языка «Американские аборигены». Поэтому я позвонил Джейсону Риду, молодому американцу, который прослушал мой первый семинар в школу и понимал, о чем будет идти речь в книге. К тому же Джейсон владел в совершенстве литературным английским, что не часто встретишь в США. Он сам был любознательным парнем и, ко всему прочему, его родители преподавали в Стэнфордском университете английский язык и литературу. Он приехал ко мне на следующий день и забрал дискетку с переводом. Вечером этого же дня он мне позвонил, и я был готов услышать радостную новость о том, что текст воспринимается, по крайней мере, хорошо и легко. Каково же было мое удивление, когда Джейсон сообщил мне по телефону, что, прочитав на английском мое предисловие, он ничего не понял. Такого я не ожидал, и был просто потрясен такой новостью. Я был удивлен, что же такого непонятного в моем предисловии. Поэтому я раскрыл свою книгу на русском языке и с лету стал переводить его на английский язык. Джейсон сказал мне, что он прекрасно понимает мой перевод предисловия. Меня этот факт поразил. Каким образом мой дилетантский перевод текста предисловия на английский предельно ясен и понятен для Джейсона, в то время как перевод мастера языка ему совершенно непонятен? Ответ напрашивался простой. Или Роман совершенно не знает английского языка, чего не может быть, так как он преподавал язык в Ленинградском университете и имел многих учеников и даже переводил какую-то книгу на русский язык. Или он совершенно не понимает смысла текста, что тоже сомнительно, так как в моем предисловии ничего сложного для понимания нет. Или он сделал такой перевод по чьей-то просьбе или по заданию, что вполне вероятно так как только после того, как он начал работу над переводом моей книги, его неожиданно пригласили работать на государство, а перед этим несколько лет у него вообще не было постоянной работы, и он перебивался случайными заработками. С апреля 1992 года основной заработок давал ему я, ничего другого у него практически не было, и тут неожиданно ему предложили работу по специальности на государство США. Случайное совпадение? Вполне возможно, но очень уж подозрительно такое случайное совпадение. Так или иначе, я понял, что весь перевод романа придется отправить в мусорную корзину, но ему самому я по этому поводу ничего не сказал. Если мое подозрение насчет преднамеренного искажения текста книги при переводе на английский язык хотя бы частично имеет основания, то не стоило разубеждать людей, стоящих за романом, в том, что что-то идет не по их плану поэтому я оплатил ему перевод книги согласно договору, но никогда не использовал его. Но я не оставил идею перевести книгу на английский язык, поэтому несколько позже я решил провести своеобразный конкурс. В конкурсе приняло участие три человека, два из которых были иммигрантами из Советского Союза, а третьим был студент из Стэнфорда, родом из Канады. О студенте из Канады я уже писал ранее, и не буду повторяться – а вот на других, двоих конкурсантах остановлюсь более подробно. Одним конкурсантом был Александр Нудельман, инженер из Риги, который эмигрировал из Советского Союза. Александр я знал очень хорошо лично. Как я уже писал, мы познакомились через его жену, которая с самого начала мне не нравилась, как человек, что получило полное подтверждение позже. Но Александр или Саша был прекрасным парнем, хорошо образованным, с очень хорошим чувством юмора, врожденным тактом и так далее что полностью отсутствовало у его жены латышки по национальности. Александр весьма сильно отличался от подавляющего большинства иммигрантов из бывшего СССР. И так получилось, что мы с ним подружились. Мы с ним много беседовали на тему моих знаний. Он проявил к ним большой интерес и легко и быстро воспринимал необычную для большинства информацию. Он работал тогда инженером в одной американской компании и довольно свободно владел английским языком, как разговорным, так и письменным. Я был уверен в том, что лучшего переводчика с русского на английский мне не найти, особенно если учесть, что он довольно-таки основательно въехал в мою тематику. Александр выслушал мои доводы и согласился принять участие в конкурсе. Вторым конкурсантом был тоже инженер, тоже иммигрант из бывшего СССР, с которым я познакомился через одного общего знакомого еще по Москве, и его звали Михаил Лобульский. Михаил имел высшее техническое образование – и тоже в достаточной степени владел английским языком, работая в одной крупной компьютерной компании в Силиконовой долине. Всем троим я дал для перевода одну и ту же главу из своей книги, главу 3 «Пси-поля в природе и эволюции разума». Дольше всех я ждал перевода этой главы от Михаила, и когда я наконец получил все три варианта перевода и прочитал все, я решил остановиться на переводе, сделанном Александром. И не потому что он был моим другом, а потому что его перевод наиболее точно передавал смысл на английском, что для меня было важнее всего. Так как когда понятна идея, понятен смысл текста, тогда всегда есть возможность сделать и сам перевод не только точно передающим информацию с другого языка, но и сделать так, чтобы и на другом языке присутствовал не только смысл, но и легкость и красота этого языка. Александр переводил главу за главой. И я не стал ждать, когда будет переведена на английский вся книга, и отдавал переведенные главы сначала для чтения слушателю своей второй школы семинара, доктору медицины Ричарду Блэдбонд, с тем, чтобы он выявил места в тексте, вызывающие сложности для понимания. Когда нечто подобное выявлялось, Ричард, Александр и Джордж приезжали ко мне, и происходило обсуждение». Я прояснял все непонятности, а Александр вносил необходимые изменения, после чего жена Ричарда, Екатерина Эриксон, профессиональный редактор, должна была доводить все до хорошего английского языка. Но по непонятным мне причинам она этого не делала. Когда это стало очевидно всем, я решил пригласить для редактирования английского текста моей книги Барбару Купман, которая не была слушателем моей школы-семинара. Но несмотря на это, она с 1994 года стала приезжать из Нью-Йорка в Сан-Франциско, практически на каждый мой семинар, и делала это вплоть до моего отъезда из США в июле 2006 года, и поэтому тоже была в курсе темы. Барбара с радостью согласилась стать редактором английской версии моей книги, ее согласие стало очень важным для завершения подготовки моей первой книги на английском языке. С этого момента работа над переводом моей книги и ее подготовка к изданию пошла гораздо быстрее. Александр приносил мне перевод очередной главы, я ее пересылал Барбаре, благо в то время уже был интернет, и я его уже немного освоил. Барбара редактировала полученную главу и посылала ее мне, но на этом дело не завершилось. Я читал главу после редакции Барбары, и потом звонил ей, и мы доводили текст перевода по смыслу максимально близко к русскому. Мне часто приходилось ограничивать Барбару в ее стремлении в кавычках улучшить текст перевода». Прочитав текст перевода, у нее складывалось свое понимание материала, и она редактировала текст с этих позиций. Когда я читал ее редакцию, я находил те участки текста, где ее унесло в сторону, и возвращал ее с небес творческого полета мысли на грешную землю. При этом мне приходилось ей объяснять, в чем отличие смысла ее редакции от того, который должен быть на самом деле. Для этого мне приходилось много ей пояснять дополнительно, чтобы у нее сложилось понимание, без которого невозможно правильно передать суть. В результате этого Барбара, можно сказать, прошла индивидуально мою школу-семинар, что и позволило ей сделать хорошую редакцию книги на английском, и все равно в некоторых местах, Барбара передавала смысл через свое понимание, несмотря на наши продолжительные беседы и многократные мои пояснения по сути материала. В тех случаях, когда это не было принципиально, я уже не мучил Барбару требованиям изменить английский текст как надо. Но если это касалось ключевых моментов понимания, я настаивал на изменении до тех пор, пока смысл перевода не начинал соответствовать смыслу на русском. Мне пришлось столкнуться с таким явлением, как «редакторская правка», когда редактор старается донести не авторскую мысль, а свое собственное понимание мысли автора со всеми вытекающими из этого последствиями, пропуская все через свои собственные шаблоны понимания. А если учесть, что в моей книге изложена принципиально другая концепция миропонимания, то тогда становится понятно, к чему могут привести такие фильтры понимания. С таким же явлением я столкнулся, когда готовилась к изданию эта книга на русском языке но об этом несколько позже. Когда я понял, к чему приводит редакторская работа над моими книгами и статьями, я в принципе отказался от редактирования. Я всегда признателен любому, кто укажет на найденную в тексте ошибку или описку, но переделывать свой текст не позволял и не позволяю никому. Несколько раз добровольные редакторы присылали мне обработанные ими мои статьи, и меня удивляло то, что они не могли видеть того, что после их редактирования мои статьи теряли не только смысл, но и душу, по крайней мере мою душу, которую я вкладывал при написании книги или статьи. Я не без основания думаю, что некоторые из этих помощников делали это преднамеренно, и поэтому я никому ничего не позволяю менять в текстах своих книг и статей. Я не претендую на то, чтобы меня называли писателем, но у меня сложился свой стиль письма, свой стиль подачи информации, который нравится очень многим людям. Для меня главное – максимально просто и доступно донести до читателей мою информацию, а не вычурность, за которой чаще всего ничего не стоит. Можно и на пол страницы расписать о том, как даже один листик колышится на ветру в лучах заходящего солнца, да так, что у человека что-нибудь ёкнет в душе, но тогда в этих извержениях слов читатель утонет и потеряет нити ариадны, потеряет смысл того, что несет сама книга или статья. Эмоциональные уходы в сторону от главного приведут только к тому, что читатель просто потеряется и не сможет понять главного. Ведь и без этого для читателя тяжело въехать в совершенно новую для большинства информацию, чтобы еще для этого создавать дополнительные смысловые или словесные завесы, свойств которые читателю сложнее понять суть. Для меня простота и ясность изложения информации является главным при написании моих книг и статей. Конечно, у меня не все и не сразу получалось просто и ясно. Некоторое время пришлось избавляться от навязанных в школе и университете шаблонов подачи информации, от наукообразности, от терминов, за которыми часто ничего не стоит. Так что, несмотря на некоторое сопротивление со стороны Барбары, которое не продолжалось очень долго, удалось найти творческое взаимопонимание при подготовке издания на английском языке. Основой этого взаимопонимания стало не мое тупое авторское нежелание что-либо изменить в своем творении, а то, что я объяснял Барбаре, почему то, что она предлагает, меняет смысл текста. Иногда, чтобы добиться правильного понимания какого-нибудь важного нюанса, мне приходилось часами объяснять Барбаре суть информации и давать огромный объем дополнительной информации. Я считал и считаю, что только через понимание можно добиться положительных результатов практически во всем. Так или иначе, только к 1997 году был готов перевод только половины книги. Многие слушатели моих семинаров и знакомые с нетерпением ждали моей книги на английском языке, и поэтому я решил разделить книгу на две части, и к лету 1997 года был готов первый том, последнего обращения к человечеству на английском языке. В английском варианте название книги стало The Final Apple to Mankind. К этому времени уже появились цветные лазерные принтеры, печатающие правда только на одной стороне бумаги, лучший из которых, по моему мнению, я и приобрел. И был это цветной лазерный принтер HP Color LaserJet 5M. Прежде чем печатать книгу, я обратился ко всем желающим приобрести книгу, чтобы они определились в каком именно виде они хотят приобрести мою книгу. В одном варианте книга печаталась на милованной бумаге и кожаном переплете, а в другом варианте бумага была очень хорошего качества, но обычная, и переплет из искусственной кожи. Я обозначил цену как одной, так и другой книги, после чего предложил всем желающим приобрести мою книгу вне зависимости от варианта произвести полную предоплату книги. Я сделал это для того, чтобы не делать избыточное количество книг, которые стоили даже без учета моего труда довольно-таки дорого, особенно в кожаном переплете. Поэтому, чтобы не оказаться в ситуации, когда я напечатаю книги, а потом желающие их приобрести по тем или иным причинам передумают, я и предложил всем желающим сделать стопроцентную предоплату. Конечно, я напечатал книг гораздо больше, но по крайней мере был уверен, что все желающие свою книгу заберут наверняка. В 1999 году появился и второй том первой моей книги, переведенный на английский язык. И таким образом моя первая книга была полностью готова на английском языке. Второй том был издан мною на английском языке так же, как и первый, по предварительным заказам, и сделал я по 50 копий каждого тома. И на данный момент у меня остался только один комплект из двух томов на английском, который я оставил для самого себя. И хотя меня неоднократно просили продать его, когда еще я был в Америке, и предлагали любые деньги, в пределах разумного я предлагаю, но я, по вполне понятным причинам, не продал, оставил а себе на память. На русском языке моя первая книга была издана не только мною, так получилось, что летом 1994 года к нам со Светланой в гости приезжал хороший знакомый по Москве Андрей Суздальцев со своей женой. Мы о многом с ним беседовали, рассказывали о некоторых наших делах. И хотя Андрей был человеком довольно-таки свободным от шаблонов, многое из того, что мы ему рассказывали, было для него за гранью понимания. Когда для тебя что-то стало обыденным и естественным, порой забывая, что для всех остальных твоя обыденность лежит за гранью понимания. Это сейчас я делюсь своей информацией дозированно, в соответствии с тем, к чему уже готов человек. А тогда я иногда еще увлекался и мог выдать на гора больше того, к чему был готов человек. Немного мы со Светланой увлеклись и в разговоре с Андреем. Но это заслуживает отдельного рассказа, а пока вернусь к тому, какое отношение Андрей Суздальцев имел к моей первой книге. Когда моя книга была готова к печати, Андрей предложил мне оплатить издание моей книги в России. Это было весьма неожиданно для меня, и в то время я предполагал, и не без основания, что мою книгу не позволят издать в России, вне зависимости от того, какая власть стоит на дворе. Андрей говорил мне, что я отстал от жизни, и что в России многое изменилось. В России действительно многое изменилось, в чем я убедился позже и сам, но в отношении меня особых изменений не произошло, но не буду опережать события. Еще перед моим отъездом в США я довольно часто пересекался с Юрием Евстафьевичем Сысоевым, который в советские времена был гениальным директором издательского дома «Русский терем». Так вот, он знал, что я работаю над своей первой книгой, и говорил мне, что он с радостью напечатает мою книгу в своем издательстве постсоветские времена многое изменилось, и для издания книги требовались деньги. Поэтому, когда Андрей Суздальцев предложил мне оплатить издание моей книги «Последнее обращение к человечеству», я вспомнил о Сысоеве и связался с ним по этому вопросу. Связующим звеном между Андреем Суздальцевым и Юрием Евстафьевичем Сысоевым стал Лорий Николаевич Попов, о котором я уже писал ранее. Итак, я через Лория Попова замкнул Сысоева и Суздальцева в деле издания моей книги. Сысоеву я выслал дискетки с текстом моей книги, ее полную распечатку и все иллюстрации, выполненные на принтере с фотографическим качеством. Через некоторое время я получил от Юрия Евстафьевича отредактированный текст моей книги. Когда я начал читать текст своей книги после редактирования, то понял одно – Редактор текста внес такие изменения в книгу по своему в кавычках разумению, что смысл моей книги во многих местах изменился до противоположного, а в других создал путаницу в голове у читателя. Естественно, я принять такое редактирование не мог, поэтому я решил сам еще раз пройти через текст своей книги и сделать ее более доступной для понимания. Во многих местах я довольно-таки много добавил пояснений и более развернутой информации, чтобы сделать мою книгу как можно лучше и проще для понимания. Я решил, если мне надо пройти весь текст книги вновь, то это должно быть с пользой для самой книги. Когда я закончил эту работу, которая заняла не менее месяца, я выслал Сысоеву новый текст своей книги и доверенность на его имя, где специально выделил, что даю разрешение на именно моей последней версии книги». По непонятным для меня причинам, у меня есть мои предположения, но нет доказательств. В 1997 году была напечатана моя книга «Последнее обращение к человечеству» тиражом 9000 экземпляров именно в том искаженном варианте, который мне прислал Сысоев. Конечно, я понял это только тогда, когда Андрей Суздальцев прислал мне в Сан-Франциско 20 книг. Когда я взял в руки напечатанную в России свою первую книгу, меня ожидало разочарование». Первое, что бросилось мне в глаза, так это то, что вместо красочной и несущей глубокий смысл обложки, которую я нарисовал и послал для издания книги, на обложке своей книги увидел какую-то странную светло-коричнево-оранжевую россыпь на фоне неизвестно чего. При взгляде на эту россыпь у меня возникла весьма конкретная ассоциация кое с чем, имеющим, ко всему прочему, весьма сильный запах. Думаю, я создал достаточно красочный образ, чтобы читатель сам догадался, какая такая ассоциация у меня возникла. Из-за это высокохудожественное творение, человек, создавший это, был внесен в книгу как художник. И это несмотря на то, что все иллюстрации книги были нарисованы мною. К сожалению, на этом мое разочарование не закончилось. Открыв книгу и начав читать свое собственное предисловие, я с удивлением для себя обнаружил, что предисловие не мое – а то, которое прислал мне для утверждения Сыстоя в Сан-Франциско. И далее я обнаружил, что при чтении своей книги, что напечатана была искаженная версия моей книги, которая была прислана на утверждение и была мною отклонена, вместо улучшенного варианта моей книги вышла в свет искаженная книга. Конечно, даже в таком виде книга несла много интересного и нового, но все могло быть совсем по-другому. Была и презентация моей книги, и вроде бы на презентации присутствовали журналисты, но в прессе не появилось каких-либо публикаций по этому поводу, за исключением маленькой заметки в маленькой газетке, из которой не совсем ясно, о чем идет речь вообще. Юрий Евстафьевич Сысоев прислал мне письмо с этой заметкой и своим мнением о том, что книга моя никому не интересна. В своем письме он написал мне о том, что он давал ее читать разным ясновидящим, которые ее даже читать не стали». И для него это было достаточным аргументом для удобной отговорки. Изданная на деньги Андрея Суздальцева, огромное ему спасибо за это, моя книга в книжные магазины так никогда и не попала. Пачки книг все время пролежали на каком-то складе, и люди, желавшие ее купить, не имели такой возможности. Я знаю, что многие люди находили мою книгу через Лория Николаевича Попова, в некоторых случаях я давал людям его телефон, когда они звонили мне в Сан-Франциско с вопросом о том, как и где можно найти и купить мою книгу. Но все остальные, не знавшие мой телефон в Сан-Франциско, не имели возможности связаться с Лорием Поповым. И книга, как я предвидел, оказалась таким образом практически полностью заблокированной, несмотря на то, что она и была издана. Так что в конечном счете я оказался прав в том, что моей книги в России не дадут хода. Подобное повторилось и с моей другой, второй, изданной уже в 2006 году в России книгой «Неоднородная вселенная». Моим книгам, вне зависимости от их содержания, объявляли саботаж по всей России. Кто-то может возразить на все это, что дело тут не в саботаже, а в самих книгах, они просто никому не интересны. Эта версия имеет право на существование, но существует одно маленькое «но». В феврале 2006 года на моем сайте, созданном Дмитрием Байдой, была выставлена для свободного скачивания моя первая книга «Последнее обращение к человечеству». Для свободного скачивания означает «даром», «безвозмездно». Это для тех, кто не понимает или делает вид, что не понимает, что означает понятие «свободное скачивание» и говорит о том, что я наживаюсь на своих книгах. В то время, когда я представляю возможность скачать любую из моих книг бесплатно с моего сайта, если даю разрешение на типографское издание своих книг, то отказываюсь от своих авторских гонораров, чтобы изданная книга стала дешевле, и чтобы ее могло купить как можно больше людей, особенно тех, у кого нет лишних денег. И несмотря на это, мои злопыхатели продолжают утверждать, что я наживаюсь на своих книгах. Любопытный у таких деятелей подход. «Я автор книг, который не только написал рукопись книги, но и полностью подготовил все свои книги к изданию, выполнил все иллюстрации для своих книг, суперобложки, сверстал их полностью для печати в типографии, вложил в их создание огромный труд и много своего времени, да и личных средств. Даю людям свои книги бесплатно, и меня обвиняют в загребании каких-то денег». В то же время все остальные авторы книг чаще всего отдают в издательство только свою рукопись, и получают за это свои авторские проценты с и никто не обвиняет их в стяжательстве. Не правда ли, любопытно? Даже если бы я и получил свое авторское вознаграждение, это было бы вполне нормально и справедливо. Но когда ты отдаешь результат своего кропотливого труда людям с открытой душой и безвозмездно, а тебя обвиняют в стяжательстве – Возникает вполне закономерный вопрос – а кто и зачем пытается вылить на тебя уши от грязи? Ответ напрашивается сам собой – социальные паразиты, которым мои книги стали поперек горла. И так осталось только пролить свет на вопрос о том, что мои книги якобы просто никому не интересны. Сейчас, когда в интернете мои книги предоставлены всем желающим для свободного скачивания, уже 4 года на этот вопрос можно ответить однозначно – Напомню, что в апреле 2006 года на моем сайте была выставлена для свободного скачивания моя первая книга «Последнее обращение к человечеству». Мой сайт был создан в ноябре 2004 года, еще был мало известен в интернете, но тем не менее до конца 2006 года было скачено более 15 тысяч книг. А ведь на деньги Андрея Суздальцева было издано в 1997 году 9 тысяч книг и из них разошлось не более тысячи за 10 лет. Но это было только началом. За следующий, 2007 год, было скачено уже более 33 тысяч книг, последнее обращение к человечеству. В 2008 году, соответственно, более 100 тысяч книг, в 2009 году более 114 тысяч книг, а за 5 месяцев 2010 года более 55 тысяч книг. На начало июня 2010 года с начала свободного скачивания этой книги было скачено более 319 тысяч экземпляров книги «Последнее обращение к человечеству». И с каждым месяцем число скачиваемых книг увеличивается. Эти цифры говорят сами за себя и означают, что все дело не в том, что книга плохая и никому не интересна, а в том, что социальным паразитам она очень сильно мешала, и они саботировали распространение книги. А ведь эти данные о скачивании книги отражают далеко не полную информацию. Ведь книгу Последнее обращение к человечеству для свободного копирования разместили и многие электронные библиотеки, а также ее можно скачать с сайтов, владельцы которых сами решили ее разместить у себя, даже не спрашивая моего согласия. Никаких данных по этим сайтам я не имею, но думаю, что на них тоже было скачано предостаточно книг а сколько скачанных книг было потом сброшено на диски, распечатано на индивидуальных принтерах и так далее и тому подобное. На этот вопрос ответить просто невозможно. И конечно же на моем сайте была выставлена для свободного скачивания та версия книги, которую должны были напечатать еще в 1997 году, но не напечатали. Но не в этом суть, а суть в том, что книга оказалась весьма и весьма востребованной людьми, и это меня радует. Аналогичный саботаж был организован и против другой, изданной в России моей книги «Неоднородная вселенная». Эта книга была издана в архангельской типографии. Я выслал полностью готовую книгу Надежде Яковлевне Аншуковой, которая выступила инициатором печати этой книги в России. Эта женщина не только стала инициатором издания этой книги, но и вложила свои собственные средства для того, чтобы издать 5000 книг. Эта книга была издана в 2006 году. И для того, чтобы ее издать Надежде Яковлев Няншуковой, пришлось самой довольно-таки неплохо изучить издательское дело. И так было издано тысяч книг Неоднородная Вселенная. И с этого момента началось самое интересное. Первое, что произошло, так это то, что мою книгу Неоднородная Вселенная не поместили в реестр новинки. И вообще на книжном рынке она с момента своего появления стала невидимкой. Но и это еще не все. Мою книгу Надежда Яковлевна разместила в целом ряде книжных магазинов и в интернет-магазине «Озон». Вроде бы все замечательно, но это только на первый взгляд. А на самом деле начался самый наглый и неприкрытый саботаж. Надежда Яковлевна отдавала на продажу в эти магазины по несколько книг и периодически звонила и интересовалась, нет ли надобности подвести еще книги. Ей всегда отвечали, что книга не пользуется спросом и точка. Она сообщала мне об этом и говорила, что есть мнение, что эта книга очень тяжела для восприятия людей, и именно поэтому ее так плохо покупают. Мои возражения и разговоры о саботаже книги воспринимались Надеждой Яковлевной скептически, мол, каждый автор считает свою книгу самой лучшей и так далее, и не видит реальности. Я как раз и не считал свою книгу самой лучшей, а считал, что в ней изложена очень сложная информация о мироустройстве, простым и доступным для понимания языком. И для того, чтобы ее понять, достаточно иметь среднее образование. Правда, я априори принимал среднее образование на том уровне, на котором оно было, когда я сам учился в школе, и в этом была некоторая ошибка. Но не настолько же опустилась планка среднего образования, что люди не имеют элементарных классических представлений об атомах и волнах. К сожалению, уровень образования в современной России весьма плачевный, но не в этом даже дело. Свою книгу я написал так, чтобы даже совершенно незнакомый с физикой человек, читая книгу, смог понять ее содержание. Единственным условием для этого была необходимость приложить свои умственные усилия, немного напрячь свои мозги и очень внимательно читать книгу, вникая в смысл, не идя дальше, пока не будет предельно понятен уже прочитанный текст. Так вот, как осуществляется саботаж книги в тех книжных магазинах, где эту книгу все-таки взяли на продажу. Кстати, Надежда Яковлевна отдавала им книгу Неоднородная вселенная по цене 350 рублей за книгу. И вот что происходило дальше. В интернет-магазине Озон мою книгу выставили по цене в 1080 рублей. Неплохой дешевт, не правда ли? Поставили цену в три раза большую, чем та, за которую им ее отдали. Но это еще не все сюрпризы. Когда все книги были проданы даже по такой цене, на озоне появилось сообщение о том, что книги в данный момент нет в наличии, но ожидается ее поступление на склад такого-то числа, и что желающие могут оставить заказ, полностью оплатить его и ожидать, когда ее получат на склад. Только ожидаемая доставка все отодвигалась и отодвигалась, а книги все не поступали и не поступали на склад». Когда я сообщил об этом Надежде Яковлевне, она связалась с работниками интернет-магазина «Озон» с предложением привести еще книг, на что ей ответили, что, мол, книга не пользуется спросом, и поэтому им не нужна эта книга. Тогда я предложил Надежде Яковлевне потребовать убрать с интернет-магазина мою книгу «Неоднородная вселенная», на что потребовалось еще полгода. И такое происходило не только в интернет-магазине «Озон», но и в обычных книжных магазинах которые согласились продавать мои книги и адреса и телефоны которых были размещены на моем сайте. Торговцы книгами заявляли Надежде Яковлевне, что книгу никто не берет, а людям, специально приехавшим в книжный магазин, говорили, что издатель не оставляет больше книг и что книга «Неоднородная вселенная», которая выставлена в магазине, имеется в одном экземпляре и она не продается». Потом эту же самую книгу показывали Надежде Яковлевне и говорили, что вот стоит книга и никто ее не берет. Не ли хорошо организованный саботаж? И она была твердо уверена, что ей говорят правду, особенно если учесть тот факт, что торговцы книгами выставляли неоднородную вселенную по цене 1200 рублей и выше. Казалось бы 300 и более процентов прибыли на ровном месте, должны были привлечь их интерес к книге. Так нет, им даже такая прибыль не была нужна. И вновь благодаря интернету удалось разоблачить саботаж. Несколько читателей моих книг прислали на мой сайт письма, в которых писали о том, что в указанных на моем сайте книжных магазинах они не смогли купить мои книги, так как продавцы им сказали, что издатель не поставляет им более книг, а на витрине стоят просто образцы. Но может быть действительно эта книга мало кого интересует, а я просто пытаюсь везде найти заговор против себя, чтобы привлечь внимание к своим книгам. На этом можно возразить следующее. Во-первых, в средствах массовой информации интервью со мной и обо мне уже давно не печатают, и я даже на своем сайте не сообщала о происходящем, так что на этом я не зарабатывал себе никакого капитала. Во-вторых, с февраля месяца 2007 года книга «Неоднородная вселенная» была выставлена на моем сайте для свободного копирования, и в 2007 году было скачено более 20 тысяч экземпляров книги. Меньше чем за год было скачено в 4 раза больше книг, чем было издано, а издано было 5 тысяч. Но это было только начало. В 2008 году было скачено уже более 41 тысячи книг. В 2009 году около 66 тысяч книг, и за 5 месяцев 2010 года более 30 тысяч книг. Таким образом, на конец мая 2010 года неоднородную вселенную скачали более 158 тысяч раз. Эти цифры явно опровергают утверждение, что книга не имеет спроса. И это опять-таки только информация о копировании книги с двух сайтов, по которым ведется учет числа скачиваний. Получить информацию о том, сколько раз скачали эту книгу из электронных библиотек других сайтов, сколько перенесли на диски, распечатали на своих персональных принтерах и тому подобное, не представляется возможным. Кстати, распечатать какую-либо мою книгу с цветными иллюстрациями на персональных принтерах стоит весьма недешево. Так что люди распечатывают книги и распространяют их по одной простой причине. Они затронули их души и сердца, а для меня это самая высокая оплата за мой труд вложенный в эти книги. А теперь вернусь к своей первой книге «Последнее обращение к человечеству». Все-таки не зря я переработал текст книги, и хоть в России книга была выпущена в искаженном варианте, благодаря саботажу она не получила широкого распространения. Это, наверное, единственный пример саботажа, который сработал со знаком «плюс». Люди стали знакомиться, пусть и несколько позже, с последней редакцией книги, которую я сделал сам, прояснив ряд сложных для понимания моментов и понятий. И по стране разошлась сотнями тысяч правильная книга, что очень важно не столько для меня, сколько для читателей. Книга «Последнее обращение к человечеству» стала пока единственной книгой, которую я сам издавал дважды. В 2000 году я напечатал в своей домашней мини-типографии эту книгу второй раз. К этому времени я уже приобрел цветной лазерный принтер с двухсторонней печатью. Этот принтер HP Color LaserJet 8M с дополнительными приспособлениями уже действительно можно было назвать самой настоящей мини типографией. С этими дополнительными приспособлениями можно было печатать до 10 книг. Для этого достаточно было только указать компьютеру, в какой точно лоток принтер должен складывать первую распечатанную книгу, затем вторую и так далее. Зарядить 2500 листов бумаги и барабаны с тонорами, и можно было идти спать, чтобы утром иметь 10 распечатанных книг. Правда, для того, чтобы все работало безупречно, необходимо было сначала все отладить идеально, чтобы не возник перекос бумаги, и ее не заклинило на барабане или не произошел зажим все той же бумаги. Опытным путем удалось установить, какая бумага лучше для печати, какой толщины и какого качества. И так наконец-то появился принтер, позволяющий сделать в домашних условиях книгу не хуже типографской, по всем параметрам. К этому времени я уже выработал свои собственные представления о том, какой должна быть идеально изданная книга, и пытался реализовать на практике этот идеал. И вот в 2000 году я вновь держал в своих руках сделанную мною уже свою первую книгу, «Последнее обращение к человечеству». Вторично изданная мною самим книга – Отличалась не только качеством печати и подачи информации, но и своим внутренним содержанием после того, как я в 1995 году повторно ее переработал. Все-таки удивительно быстро изменилась цифровая издательская техника. С 1994 года по 2000 год цифровая печать от цветной на основе воска шагнула до цветных лазерных принтеров на порошковой основе, печатающих на обеих сторонах бумаги так же, как и программное обеспечение, да и сами компьютеры. Не реже, чем каждые 2-3 года я покупал новый компьютер, с максимальными возможностями на то время, и не проходило и полгода, как появлялась новая модель, еще более совершенная. Благодаря этому я экономил очень много времени при создании иллюстраций к своим книгам и при создании своих картин. Я никогда не думал, что мне придется писать новые книги. Написав свою первую книгу, я вздохнул с некоторым облегчением – подумав, что уж теперь можно спать спокойно. Но как-то само собой получилось, что возникла необходимость написать и другие книги. Точнее, необходимость написания новых книг возникла как следствие того, что я видел, когда проводил свои семинары. Видел, как было трудно, а порой и невозможно для большинства моих слушателей самостоятельно делать выводы, развивать вширь и глубь тот фундамент знаний, который я им дал во время своей школы-семинара, и последующих семинаров занятий. Я видел, в какие дебри их заносило, когда они пытались углубить и расширить самостоятельно то, что я давал им на своих занятиях. Наибольшую сложность для понимания моими слушателями, как это ни странно, составляли явления, связанные с пониманием того, что такое сознание, память, сущность и то, как эти понятия себя проявляют. В головах у всех была несуразная каша из представлений современной медицины и восточных учений о душе и сознании. И эта мешанина была настолько вязкой трясиной, что без дополнительной спасательной веревки они из нее выбраться не могли. Так возникла насущная необходимость написать еще одну книгу, которой я дал название «Сущности разум». Название само говорит за себя. Вопрос первичности материи и сознания стал «Тремя соснами», в которых умудрились заблудиться не только так называемые античные философы, но и практически все современные философские и духовные школы. И дело тут не в тупости кого-либо, а в том, что социальные паразиты, которые контролировали создание античных учений и духовных практик в средние века, сделали все, чтобы уничтожить практически все следы существовавших ранее представлений об этих явлениях. Миллионами уничтожались люди, традиции и обычаи, которые несли в себе хоть какой-то намек на правильное понимание этих явлений. И везде силой и кровью насаждалось самое бесчеловечное и кровавое учение для рабов – христианство разных мастей, а точнее меняющее, как хамелеон, свои имена, созданное социальными паразитами в Древнем Египте социальное оружие – культ Азириса. Это псевдоучение, лживо прикрываясь идеей вселенской любви и всепрощения, залила реками крови земли, еще совсем недавно бывшей частью ведической славяно-арийской империи. И если многие народы Западной Европы, несущие в себе больше или меньше эволюционный перекос, эта религия вселенской любви только основательно проредила во имя свое, то почти все славяно-арийские народы были уничтожены практически под корень, да так, что до наших дней дошли имена только некоторых из них. И вот все эти псевдонаучные, религиозные и другие духовные учения до такой степени замусолили понимание и представление людей, что без капитальной прочистки этих авгиевых конюшен не могло быть и речи о правильном понимании природы сознания человека и всего того, что связано с ним. В Древнем Китае, чтобы получить уродцев для императорского двора, совершенно нормальных детей помещали в специальные глиняные сосуды. Дети росли в этих сосудах, и их тело вынужденно принимало форму этих сосудов. Когда дети вырастали, глиняные сосуды, ставшие для этих детей тюрьмой, разбивали, и их физическое тело навсегда оставалось таким, каким оно сформировалось в этих сосудах. Так вот, все эти псевдонаучные, религиозные и духовные учения делают с душой и сознанием нормального человека практически то же самое, что происходило с телами детей, помещенных в глиняные сосуды. И поэтому, когда человек начинает получать истинное знание, его преднамеренно искаженное сознание не в состоянии воспринять и правильно разложить по полочкам принципиально другую новую информацию. Требуется большее или меньшее время в зависимости от конкретного человека, чтобы у него появилась возможность адекватно и полноценно воспринимать информацию. Преднамеренно созданная социальными паразитами деформация сознания, к сожалению, не исчезает мгновенно даже если и разбивается глиняный сосуд, в который насильственно было загнано сознание человека. После освобождения сознания человека из такого плена требуется время на восстановление и компенсационное развитие того, что было потеряно человеком во время развития его сознания, его личности в таком незримом для большинства футляре. В таком незримом для большинства футляре для сознания. Мой опыт наблюдения того, как люди воспринимают информацию вообще – плюс реальная невозможность сразу и быстро воспринимать принципиально новую для мозга информацию по указанным выше причинам, подтолкнули меня на написание следующей книги «Сущности разум». Как-то так вышло, что в один том все вложить не получилось. Когда я начинаю писать книгу, я не знаю точно, во что мое писание выльется. Я имею в своей голове скелет своей будущей книги и только. Я не ставлю себе целью написать столько-то глав, страниц, создать столько-то иллюстраций. Я никогда не пишу план конспекта, не делаю каких-то схем. Отнюдь нет. Я начинаю свою работу над книгой и с первой строки следую за струйкой своей мысли, в которую вливаются струйки других мыслей. И эти струйки сливаются сначала в один ручеек, который, следуя дальше, вбирает в себя новые струйки мыслей. Затем еще ещё постепенно ручеек превращается в ручей. Ручей в горную речку – которая пробивает себе русло сквозь любые препятствия, искаженные картины мироздания, и вырвавшись на свободу уже мощной рекой нового сознания, несет читателя к пониманию истины. Читателю остается только не испугаться бурного течения горной реки нового понимания в начале, когда новое понимание встречает на своем пути препятствия, созданные псевдонаучными, религиозными или другими духовными учениями. Дети эту информацию воспринимают легко и быстро, в чем я успел убедиться на примере учеников из моей ментальной школы. У этих детей мозг с самого начала развивался правильно, и поэтому им не надо было преодолевать горные хребты, созданные псевдоучениями разного толка в их сознании. В тот или иной момент написания книги я чувствовал, что в этом месте необходима иллюстрация. Это почти как в той знаменитой интермедии «Ночное», где один из героев спинным мозгом чувствовал блондинку. Так и я, можно сказать, спинным мозгом чувствовал, что в этом месте изложения необходима красочная иллюстрация, иначе запущенная в свободный полет мысль читателя забросит его в такие дебри, что без посторонней помощи он уже оттуда никогда не выберется. А тут на пути слепого полета мысли читателя, бац, появляется нужная картинка – и эта самая мысль направляется в верное для понимания русла. Иллюстрация позволяет передать важную информацию в наиболее удобной и легкой для восприятия человека форме, форме зрительного образа. Слова и сочетание слов человек может понимать субъективно, особенно если это касается понятий и представлений, которые абстрактны или недоступны большинству людей через имеющиеся у них органы чувств. А зрительный образ, передаваемый картинкой, позволяет любому человеку, вне зависимости от того, сколькими органами чувств он сам располагает и управляет, увидеть то, что было для него ранее закрыто. Для этого тот человек, который может видеть закрытое для других, должен найти форму, с помощью которой эту информацию донести до остальных. От того, насколько удачную форму удастся найти, зависит успех того, насколько глубоко и правильно поймут его остальные. Именно поэтому в моих книгах содержится много иллюстраций. И я уверен, что мне удалось найти такую форму сочетания текста и образной информации, которая позволяет зрячему человеку проникнуть в такие тайны понимания мироздания, в которые невозможно проникнуть другим путем. Это, конечно, для тех, кто хочет увидеть, а если кто-то не желает видеть очевидного, тут уж ничего не поделаешь. Каждый волен решать сам за себя, что ему делать по-прежнему считать, что Земля стоит на трех китах, или принять к сведению, что она круглая, точнее грушевидной формы, даже в том случае, если он сам и не видел ее такую со стороны, а видел только через объектив камеры спутника или узнал об этом через рассказы очевидцев, которые побывали на околоземной орбите. Но самое интересное во всем этом то, что те, кто кричат о том, что Земля стоит на трех китах, Никогда этого не видели ни своими собственными глазами, ни через объектив камеры, ни через глаза очевидцев. И тем не менее, они с пеной у рта доказывают остальным, что Земля плоская и стоит на трех китах. Но что с такими людьми делать? Если они не навязывают своего авторитетного мнения другим, то пусть остаются при своих заблуждениях, если им так нравится. А если они навязывают свое истинное понимание другим, то их надо разоблачать и разоблачать фактами. Фактами и еще раз фактами. Поэтому я и выстроил свою книгу «Сущности разум» таким образом, чтобы ступенька за ступенькой провести своего читателя, пускай даже в начале за ручку, к пониманию того, что такое жизнь, память и сознание. И тогда и только тогда человеку не нужно будет слепо верить в жизнь после смерти, потому что для человека это понятие станет таким же очевидным, как и «2 плюс два потому что для человека это понятие станет таким же очевидным, как «дважды два четыре». И поняв это, дальше читатель сможет понять, что на самом деле происходит с человеком в момент любого действия. И тогда человек станет по-настоящему свободным, так как будет понимать свою собственную ответственность за каждый свой поступок, а не слепо выполнять приказы других, не понимая последствий своих действий не только для себя самого, но и для своих потомков. В результате реализации всего обозначенного выше, в моей домашней мини-типографии родилась в 1999 году моя вторая книга «Сущности разум. Первый том» на русском языке. А в 2000 году она появилась и на английском. Второй том книги «Сущности разум» я выдал на гора на русском языке в 2003 году. Такой перерыв между двумя томами книги был связан с тем, что после первого тома этой книги – я начал работу над другой книгой «Неоднородная вселенная». При работе над этой книгой возможности персональных компьютеров и программ в принципе позволили мне сделать иллюстрации с качеством очень близким к тем, которые я хотел. Конечно, объемное изображение никогда не будет передано на бумаге полноценно, но тем не менее компьютерные технологии позволяют это сделать весьма неплохо. Книгу «Неоднородная Вселенная» я начал писать в связи со все возрастающей необходимостью создать и обосновать физическую концепцию мироздания на принципиально новых понятиях, которые позволяют объяснить практически все явления живой и неживой природы. Эта книга структурно написана в соответствии с требованиями к научной работе, докторской диссертации. Содержание же книги изложено так, что любой человек, имеющий хотя бы среднее образование, смог эту книгу прочитать, а самое главное – понять ее содержание. В этой книге я не использовал ни формул, ни научной терминологии, за исключением таких элементарных понятий, как атом, молекула, электрон, волна, электрическое и магнитное поле. Только в отличие от понятий современной науки, я объясняю читателю, что такое электрон, и почему он ведет себя именно так, а не иначе. Я объяснил также, что такое гравитационно-электрическое, магнитно-электромагнитные поля. Объяснил не только смысл этих названий, но и суть самих понятий, простым, доступным для понимания языком. Современная наука так определяет понятие гравитационного поля. Гравитация – всемирное тяготение, от латинского gravitas – тяжесть. Универсальное фундаментальное взаимодействие между всеми материальными телами. В приближении малых скоростей и слабого гравитационного взаимодействия описывается теория тяготения Ньютона. В общем случае описывается общая теория относительности Эйнштейна. Гравитация является самым слабым из четырех типов фундаментальных взаимодействий. В квантовом пределе переходит в квантовую теорию гравитации, которая еще полностью не разработана. Википедия. Не правда ли весьма своеобразное объяснение природного явления? И это все, что может сказать современная наука, которая сама взяла на себя роль, глашатая истины в последней инстанции. Ничего другого сегодняшняя наука сказать по этому поводу не может. А разве это объяснение? Даже ребенку понятно, что такое определение на объяснение не тянет, а похоже скорее на объяснение маленьким детям, откуда берутся дети, их находят в капусте или аист приносит в своем клюве. Но мы уже давно не дети, а наши горе-ученые все продолжают повторять детские выдумки. И что самое интересное, любое другое объяснение называют лжи наукой и преследуют тех, кто думает иначе. И все это возведено в ранг государственной политики, причем во всем мире. По всему миру проходят научные конференции по вопросам о том, в какой именно капусте или какой именно аист приносит ребенка. По этим вопросам защищаются кандидатские докторские диссертации, выручаются нобелевские премии и так далее и тому подобное. Почему же над этим никто не смеется? Неужели непонятно, что такое научное определение гравитационного поля ничем не лучше капусты или аиста? Ведь научное понятие гравитационного поля носит в лучшем случае описательный характер, не более того. Но в любом случае это не объяснение явления, а простая констатация факта, и для того, чтобы понять наличие гравитации, не нужны научные степени, достаточно оказаться под падающим яблоком или свалиться с дерева. Ушибы и шишки сразу дают понимание того, что гравитация реальна, но сам факт реальности этого природного явления не означает, что тот, кому свалилось яблоко на голову или кто сам свалился с дерева, понял природу этого явления. Научное определение понятия гравитационного поля наглядно показывает, что современная наука ни бельмеса не понимает в том, что же такое на самом деле это самое гравитационное поле. Но может быть с другими понятиями в теоретической физике обстоит дело по-другому? Давайте посмотрим, как современная физика определяет понятие электромагнитного поля. По определению электромагнитное поле – это особая форма материи посредством которой осуществляется воздействие между электрическими заряженными частицами. Физические причины существования электромагнитного поля связаны с тем, что изменяющееся во времени электрическое поле порождает магнитное поле, а изменяющееся вихревое электрическое поле обе компоненты, непрерывно изменяясь, возбуждают друг друга. Электромагнитное поле неподвижных или равномерно движущихся заряженных частиц неразрывно связано с этими частицами. При ускоренном движении заряженных частиц электромагнитное поле отрывается от них и существует независимо в форме электромагнитных волн, не исчезая с устранением источника. Например, радиоволны не исчезают при отсутствии тока в излучающей их антенне. Определение электромагнитного поля сродни определению магнитного и электрического полей. Другими словами, существует только описание проявления этого поля, но нет никакого объяснения того, что же такое само поле. Любопытно, не правда ли? Электромагнитное поле ⁇ это особая форма материи, посредством которой осуществляется воздействие между электрическими заряженными частицами. Особая форма материи и это все. Ничего больше, никаких и никогда более пояснений по поводу того, что это такое. Особая форма материи. Ни почему она особая, ни как она возникает, ничем она отличается от не форм материй, совершенно ничего. И так можно рассматривать каждое слово из научного определения электромагнитного поля. И будет такой же результат. Никакого объяснения, а только слова, для пояснения которых приводят другие слова, за которыми ничего не стоит. Просто замкнутый круг, ничем не отличающийся от популярного изречения мудрецов из фильма-сказки «Волшебная лампа Алладина», которые убеждали принцессу в том, что ей все приснилось и на самом деле ничего не было. Бормоча, что сон есть пересон, потому что пересон есть сон, то сон есть пересон и так далее. И на таких вот фундаментальных понятиях и стоит современная наука – которая к тому же еще и пытается преподнести себя как истину в последней инстанции и создает свою инквизицию, чтобы преследовать всех, кто мыслит по-другому. В связи с этим хочется вспомнить слова настоящего академика Ран Велихова, который официально заявил, что современная наука ничего не знает о так называемой темной материи, которая составляет 90% материи Вселенной. И еще одно важное заявление сделал этот уважаемый академик, Доверительно сообщив, что если кто-то объясняет явление природы простым и доступным для понимания языком, то это мистика или метафизика. Так что теперь имеется официальное определение того, что считать высокой наукой. Если никто не понимает смысла того, что говорится, включая говорящего, то перед нами пример высокой науки. То, что яблоко или кирпич падают вниз, может понять каждый, кому они свалились на голову. Правда, больше шансов все-таки у тех, кому на голову свалится яблоко. В случае кирпича у экспериментатора мало шансов выжить. Однако понять, почему яблоко или кирпич падают вниз, а не летят вверх, это уже совсем другое дело. Конечно, объяснение может быть правильным или неправильным, ближе к истине или дальше от тонной. Но должно быть объяснение, если кто-то претендует на особый статус, статус ученого. А если кто-то называет себя ученым, а не может объяснить ничего, то тогда это самая настоящая профанация, которая искусно скрывается научными терминами, за которыми ничего нет, кроме сотрясания воздуха. К сожалению, все теории современной науки осколочны, отражают и то не полностью только десятую часть материального мира, и даже только поэтому не могут быть объективными и правильными. В результате этого применения такой науки на практике и привело человека к краю экологической катастрофы, которая угрожает не только самому человеку, но и всему живому на Мидгард-Земле. Так что эти слова не просто наговор на нашу замечательную науку, а реальные, объективные факты, которые сегодня очевидны практически каждому человеку. Так что своей задачей при написании книги ⁇ Неоднородная Вселенная ⁇ я видел объяснение таких понятий, которые никто и никогда не объяснял. Мне было важно показать единство законов мироздания на макроуровне и микроуровне, что все в живой и неживой природе едино. Надеюсь, что мне это удалось. Свое понимание природы мироздания я не выдумывал и не предполагал. Оно возникло на основании моего собственного опыта. Опыта, который я приобрел в результате перемещения в этом мироздании. Поэтому я всегда чувствовал ответственность за то, что я несу людям, чтобы ненароком не завести людей туда, куда не надо. И поэтому моя душа наполняется радостью, когда очередные экспериментальные данные полностью, а не частично подтверждают мои знания. Уже к моменту написания этой книги появились результаты обработки данных, полученных телескопом Хаббл, полностью на все 100% подтверждающие мои теории. За последующие после написания этой книги годы было получено много экспериментальных данных, вновь и вновь подтверждавших все мои концепции. Это подтверждение того, что я никого не ввожу в заблуждение, было для меня как снятие камня с души. В 2009 году все тот же телескоп Хаббл обнаружил огромный прогиб в пространстве размером в 1 миллиард цветовых лет, которые окрестили белой дырой, в противоположность понятию «черная дыра». А чуть позже появилась еще одна публикация, в которой сообщалось о том, что через эту белую дыру видна другая, а не наша Вселенная. Таким образом было практически подтверждено наличие зон смыкания пространств с тождественной мерностью, которые я подробно описал при объяснении понятия суперпространства первого порядка. Каждый раз, когда кто-то получает объективные экспериментальные данные, полностью подтверждающие уже изложенные мною понятия и представления, полученные через мой собственный опыт, мою душу наполняет радость. Я испытывал эту радость не только, точнее не столько от того, что я прав, а от того, что я не допустил ошибки и не ввел никого в заблуждение. Конечно, я рад, что мои знания подтверждаются независимыми исследователями, которые даже не знают о существовании моих теорий. И этот факт очень важен, потому что никто не подгонял полученные данные под мои теории сознательно или несознательно, как это очень часто случается в современной традиционной науке. Когда экспериментальные данные подтверждают теории, неизвестные исследователям, ценность такого подтверждения возрастает, так как отсутствует предвзятость и подгонка результатов. Что же касается представлений на уровне микромира и природы живой материи, то они полностью подтверждаются моими экспериментами, основанными на моих знаниях, которые продолжаются на данный момент уже в течение 7 с лишним лет в наших французских владениях. В моих статьях «Источник жизни» представлено огромное количество фактических данных, неоспоримо доказывающих правильность представления о природе живой материи. Объективность информации подтверждается не моими умозаключениями, а фотографиями результатов применения моих знаний на практике. И что самое интересное, так это то, что многие люди, вместо того, чтобы принять факты, не желают их принимать, а чтобы оправдать свое нежелание принимать очевидное, начинают придумывать себе причины такого неприятия, в основном обвиняя меня в том, что фотографии сфабрикованы. Интересно получается, как мало людям надо, чтобы обмануть самих себя. Кто-то бросил подходящую идею для успокоения совести и все рады. И самое интересное состоит в том, что никому не нужны доказательства фабрикации. А зачем? Ведь те, кто заявил, что фотографии сделаны в фотошопе, прекрасно знают, что фотографии оригинальные. Все рассчитано на невежество большинства людей, которые сами ничего не знают о том, что такое Photoshop. Зато где-то слышали или читали о том, что с помощью фотошопа якобы можно изменить все что угодно. Изменить с помощью фотошопа можно очень многое, только как это не часто бывает, возникает маленькое но. И это маленькое но заключается в том, что если графический дизайнер вмешался хоть немного в оригинальное цифровое изображение, то нарушается структура изображения, и простое увеличение такого измененного изображения тут же выявит это вмешательство. А вот этого как раз-то знатоки и не хотят делать невыгодно, ибо сразу станет ясно, что они лгут и клевещут. А когда фотографий с доказательствами стало больше тысячи, даже им стало понятно, что такое количество фотографий сфабриковать фотошопом невозможно. Тогда они стали распускать уже другую утку, что на меня работает в Голливуде аж целая фабрика грез. И опять все мимо, так как и фабрика грез в этом случае не поможет. Стоит только кому-либо коснуться оригинального изображения, и это элементарно можно обнаружить, и для этого не нужны специальные знания, так как любое изменение видно простым глазом. Провокаторы это прекрасно знают, но они неплохо разбираются в психологии масс уровень невежества которых таков, что они скушают любую дезинформацию, особенно в тех случаях, когда этим самым массам очень уж не хочется принять новое, которое их просто пугает своей новизной и невероятностью. Ведь бросались же люди в рассыпную, когда впервые видели паровоз или самолет, а тут с хорошо знакомыми природными явлениями происходит что-то невероятное, плохо укладывающееся в привычное сознание. Так что спасательная для многих ложь, лучший выход их создавшегося положения. Но правда и истина, несмотря ни на что, все равно проторят себе дорогу, особенно если учесть, что предлагаемые мною технологии, созданные мной на основе моих знаний, единственный на данный момент выход из сверхкритической ситуации, с которой современная цивилизация уже столкнулась. Но все это еще будет в будущем, хоть и недалеком, но будущем. А в 2002 году, когда я написал книгу «Неоднородная вселенная», многие открытия еще не были сделаны. Между тем, после того, как я написал и издал в своей домашней типографии книгу Неоднородная Вселенная, я вернулся к работе над вторым томом книги Сущности Разум. В этом томе я продолжил объяснение природы сознания. Современная наука так и не смогла найти сознание в нейронах мозга. И причина этого в том, что в них никакого сознания и нет, а есть только изменения ионного баланса в нейронах. Что проявляется в слабых электромагнитных излучениях мозга, которые уж точно не являются ни мыслью, ни сознанием человека. Вне зависимости от типа мыслительной деятельности человека, активность мозга при этом практически ничем не отличается, что похоронило все надежды ученых выделить разные фазы действия сознания человека. Но человек мыслит, да и не только он один. И не найдя объяснения этого природного явления, современная наука предпочла более не обращать внимания на этот неудобный вопрос, а ограничиться общими фразами, которые очевидны и без всякой науки. Как следствие такого мудрого решения, наука не в состоянии объяснить ни явление жизни после смерти, ни реинкарнацию, несмотря на то, что она сама же накопила огромное количество фактов о так называемой «клинической смерти», во время которой все без исключения люди видели себя со стороны, точнее свое физическое тело, лежащее на операционном столе. Видели и слышали все, что врачи делали с ними. И не только это. Покинув свое физическое тело, человек спокойно проникал сквозь стены, слышал и видел, что происходит в других помещениях, видел светящийся туннель, а иногда и умерших ранее родственников, друзей и каких-то светящихся существ, до того момента, пока врачи не возвращали его физическое тело к жизни, и человека всасывало в него обратно. Находясь вне своего тела, человек, точнее его сущность, полностью сохранял свое сознание, память, способность мыслить в то самое время, как его физическое тело было бездыханным. Но человека, сущность, никто не мог слышать и видеть. Привычные с детства предметы окружающего нас мира стали для него бесплотными, изменилось еще многое-многое другое. И понятно, что побывавший в состоянии клинической смерти человек становился совершенно другим. Многие после такого опыта стали верующими. И это не удивляет, ведь невежественная наука, чтобы скрыть свою беспомощность в объяснении данного природного явления, придумала научное объяснение, что, мол, когда нейроны мозга человека начинают умирать, то они создают приятную галлюцинацию, чтобы человеку было умирать легче. И это нелепое, совершенно абсурдное объяснение устраивает не только самих ученых, скрывающих свое невежество, но и большинство людей, которые находятся под гипнозом понятия «ученый», особенно если этот ученый – доктор наук, а тем более академик. И никто не удосуживается даже самому себе задать простой вопрос, который является прямым следствием данного научного объяснения. А откуда мозг знает, что нужно создать, чтобы было приятно умирать, если человек никогда раньше не умирал и живет первый и последний раз, как утверждает современная наука? Мозг не может этого знать, не говоря уже о множестве других фактов и явлений, которые происходят с человеком в состоянии клинической смерти. И причина всему – невежество современной науки, которая кое-что знает только о 10% материи Вселенной. Сама признает это от безысходности, но продолжает упрямо твердить о том, что обладает истиной в последней инстанции, и ничего не делает для того, чтобы хотя бы немного расширить свой плацдарм познанного. Все эти причины вместе взятые подтолкнули меня к написанию книги «Сущности разум», в которой я даю объяснение природы памяти сознания, жизни после смерти, так называемой кармы, с позиции понимания природы всей материи, а не только ее десятой части. Когда шаг за шагом разворачиваешь происходящее с живой материей на всех уровнях одной и той же реальности, взору открывается воистину удивительная по своей красоте картина гармонии, созданная ее величеством природы. В ней нет места домыслам и предположениям, в ней все удивительно просто и красиво, при всей сложности происходящего. Именно эту цель я поставил себе при написании книги «Сущности разум» и, надеюсь, у меня это получилось. Еще в первом томе этой книги я расписал механизм возникновения и формирования памяти, кратковременной и долговременной, и объяснил, почему кратковременная память кратковременна и для чего она нужна. Не будь кратковременной памяти, мы никогда не смогли бы любоваться красотой окружающего нас мира, ибо именно благодаря кратковременной памяти мы видим постоянно изменяющийся окружающий внешний мир, в котором мы живем. И не только видим, благодаря кратковременной памяти мы и слышим, и осязаем, и ощущаем. Все наши привычные органы чувств работают на основе кратковременной памяти, когда сигналы из внешней среды человека достигают мозга и остаются в нем столько, сколько нужно нам для адекватной реакции на внешний сигнал. Только представьте себе, что открыв глаза вы увидели нечто и это нечто навсегда осталось бы в вашем мозге, а это означает, что однажды увидев что-нибудь вы уже ничего не сможете увидеть вообще. Одна и та же замороженная в вашем мозге картина будет сопровождать вас всю жизнь. И неважно, что этой вечной картиной может быть изумительный закат или восход солнца, или нежно-голубое небо с белоснежными барашками облаков, или волны величественного океана, добегающие на берег. Несмотря на всю эту красоту, человек будет слепым. Забавно иногда получается, человек видит всю жизнь одну и ту же картину и в то же самое время полностью слепой. Несовместимые вроде бы понятия, возможность видеть и слепота. А на самом деле вечная картинка перед глазами равносильно слепоте. И только благодаря тому, что наше зрение базируется на эффекте кратковременной памяти, когда картинка перед нами обновляется с частотой 24 изображения в секунду, мы в состоянии видеть все в динамике, если внешняя среда меняется не очень быстро. Все, что происходит с большей скоростью, остается вне нашего поля зрения. Если перевести все это на более понятный большинству язык, то можно сказать, что каждое конкретное изображение, которое воссоздает наш мозг, живет всего 1,24 секунды, после чего исчезает. Это легко подтверждается простым экспериментом. Достаточно просто закрыть глаза, и то, что мы видели перед собой, исчезнет, и наступает темнота. Хотя все, что мы видели еще мгновение назад, никуда не исчезло, в чем мы легко можем убедиться, вновь открыв глаза. И не только зрение, но и все органы чувств человека действуют на принципе кратковременной памяти. И именно благодаря кратковременной памяти мы видим, чувствуем и осязаем окружающий нас мир. Кратковременную память можно сравнить с влажным прибрежным песком на берегу океана, отпечатки на котором смывает набежавшая волна, а новые смывает следующая и следующая, и следующая, и так до бесконечности. И после каждой набежавшей волны прибрежный песок становится действенно чистым и вновь готовым к новым отпечаткам, так же как и зрительные зоны коры головного мозга и зоны коры, отвечающих за слух, за вкус, за осязание и так далее, вновь и вновь готовы к приходу новой волны сигнала от соответствующих рецепторов.